Ребята, всем привет! А в этом видео я буду расписывать бокалы вот в таком вот интересном стиле. Вот один бокал я расписала, такой желтый, синий цвет, золотистый контур и синяя с желтой красочкой. Так, я пробовала, тренировалась, и в итоге у меня такой вот стаканчик получился. Но интересное. И вот в таком вот стиле расписала бокал. Вот. Непринужденный, простой узор. Интересный по-своему. На ножки, на основании сделала такие вот золотисто-желтые листочки. И в этом видео я покажу, как такой узор я нанесла на бокал. Использовать я буду золотой контур фирмы Декола. Контур по стеклу и керамике золота. Также буду использовать краски, витраль на растворительной основе. Ну что ж, Перейдем уже к самому процессу, присоединяйтесь к просмотру и поехали!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 Ну вот, друзья, бокал наш готов. И вот такой вот интересный узор получился. Такие у нас как бы цветочки получились. Цветочки-паутинки. Такая сеточка получилась. Тоже по-своему оригинально смотрится. И с такими серединками контур золотистый и контур с блесточками золотыми. Как вам такая работа? По мне, так очень даже интересно. Интересный узор получился. Так что таким образом можно украсить бокалы разными рисунками, удивить своих друзей, знакомых, близких. Сделать на подарок такой набор с рисунком вашим авторским. Такая красотень. Ну что ж, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях но также внизу под видео в описании я оставлю ссылки с другими своими работами, с плейлистами, где вы можете посмотреть все и взять себе что-то на заметку, посмотреть то, что вам по душе, то что вам нравится и тоже попробовать, либо повторить, либо что-то какую-то идею из моих видео взять для себя. В своих работах применить. Так что вот так вот, ребята. Результатом я довольна. Вам желаю тоже творческих вдохновениях, Развивайтесь, не бойтесь, творите. Радуйте себя, своих родных и близких. На этом все. Мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока.